Каючки, ребятки, итак, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии, и сейчас мы рассмотрим тазовые кости. Соответственно, если они развернуты вперед, получается флексия. Вперед – это флексия, назад – это экстензия. И относительно крестца, получается, есть положение тазовой кости. Раз – флексия, два – экстензия. Отходит вот сюда три, приходит сюда четыре и вот так вот пять, то есть больше раскрыт, и либо шесть, больше закрыт. То есть считается шесть и шесть положений, то есть может быть 36 вариаций. Да, да, да. Ну, вот самое простое это сдвинуть таз вот туда вперед. Это вот человек на флексию. Да. Ложится человек на стол, нащупываем, так, немножко... нащупываем у него вот эти ямочки, так немножко ну, вот у него как вы видите завалилось туда вот таз немножко. Ты уже из-за переломов, да у вот, тебя может быть? Возможно из-за за занимался? Из-за борьбы. Да? А, ну вот ямочки это кость, но нам надо посмотреть сверху, над ними. Вот, смотрим сверху, какой выше ниже. Видишь, этот ниже, этот выше. Почти на сантиметр получается. И также проверяем еще по это по верхнему вот уголку и по нижнему уголку, вот здесь, прямо в ягодицах. Тут расстояние ну, примерно со спичный коробок. Вот отсюда вступаем вот сюда и смотрим где здесь. Вот. Здесь получается тут -то тоже ниже. А этот вот выше. Возможно, что от природы у людей разный таз, да, может все несимметричные бывает что-то вот угу. одна половинка больше другой. Так, ну, по высоте, вот смотрим по высоте, да, вот этой части, у нас получается вот у него левая сторона выше. Значит, нам надо толкать его вот туда, а эту толкать вот сюда. Да из за поворота таза, соответственно, может из измениться крестец. Либо он вот так повернул, либо вот так наклонен, либо вот сюда наклонял. Ну, крестец прощупать тяжело, можно вот тут только по копчику. <coughs> Ближе, где к копчику, да. Ну вот тут больше с этой стороны. <coughs> с этой стороны больше. Значит, берем, разбиваем это все, чтобы как бы сустав заработать, заходил. Даже на техники нам необходимы. Если толкаем туда его, да, то прям можно вот снизу, вот в этот уголок, пробиваем вот туда. Ну, вот как бы расшатали, размяли, а этот наоборот сюда. Терпимо, да? У меня получается вот так, тоже. Не так, вот так. Ну, можно проверить еще спереди, поворачиваясь на спину. По вот этим косточкам теперь. Передний уголок воздушной кости. Находим его. чуть вот. По высоте смотрим относительно стола. Получается вот это выше. Видишь? То, что сзади подтвердилось. Ну, может, ты не ровлю Вот. Равнее обожись. по нижнему части смотрим вниз ушел вот сюда это выше сторона да да это вперед и вниз получается вот можешь пощупать uh -huh. по вот этой стороне и по вот этой вот ну, да под по по и под ним это, да, это ноги разные длины да возможно это ноги разной длины сейчас просто речь не про ноги они вообще разные одна правая другая левая а, а как вы уровень, Олег, определяете, что вот этот выше? Просто, ну, как бы, вот, почувствовать вот быстрее, да? Угу. Ну вот, визуально ось, представляешь? Ага. Вот, видишь, он как-то еще и лежит к угу. Сложный случай. По животу, видишь, живот в бок. В бок ходит, видишь, линия угу. живота идет в бок. Ага, вот она, да, вот так вот. Вот, вот. позвоночник тебе рисует линия живота. Ага. Угу. Он так изогнут с стороны, значит. Да, значит, познавчив да. изогнут. Вот эта кость опущена, получается, вот она цепляется вот сюда. Ага. То есть, значит, она должна быть ниже. А? Вот по нижнему уголку приберешь, лоб вот получается. И вот видишь, какое видно, что он ниже. сверху, сверху смотрит А, сверху смотреть Да. То есть, ниже в сторону пола, да? В сторону ноги, в сторону стопы. Не толще, а ниже. Он же живой, угу. он же высокий, а не длинный. Ничего не понял. Не забуду. Он припоминал вот сюда и вот сюда. Это как раз флексия. Да? А, а то есть вот, вот это а ниже он, тогда получилось? Вот, этот ниже вот туда. А, ну, ну, ну да. Назад, да, да, а этот выше, но ну, относительно этого, правильно? Да, да, ну нет. тогда понятно. То есть относительно стола он. Вот так вот получил. Вот так, да. То есть вот этот относительно стола выше, да, а да. этот относительно ну, стола. Ну, тогда что, этот туда? Наоборот. Вот так вот. это сюда, а этот вот туда. Значит, надо двигать нам вот в обратную сторону. В и все было. Вот так вот надо двигать. Ну, а как ты будешь отработать? От крестца? Ну вот, давай посмотрим, ну как. Во-первых, нам поможет э, пир. Проверяем вот тут вот, мышцы. Больны, не больно или больно где-то? Нет, не больно? Ну, пока нормально. Нормально, да? мышцы нам не, не участвуют в данном случае. Ну, у детей, например, там просто берешь вот так вот, расшатываешь, создаешь давление вот такое. И давишь, давишь, давишь, давишь. Потом берем вот эту ногу, свешиваем туда. И мы создаем давление вот такое здесь. Ну мягко в косточку больно упираться, поэтому мягкую так захватываем, да, тазовую кость. Тут на себя, а тут под себя. Только не мясо, а прям кость берем, угу. выделим кость и вот туда тянем. Еще ложим ближе к краю. Там еще еще еще, что-то свисло. Ага. И вот тянем туда. Можно создать. Давай с той стороны встану. такой же посмотри вот я дару на ногу вниз а ты со вдохом на защиту дыхания поднимай вверх вдох выдох и вот туда дальше раз вдох выдох подогнули ну, раз два три так сделали выравнивайся по столу Тоже, вот уже ровнее. Вот уже выровнялись, да? Видишь, uh -huh. уже подействовала. Воздушно-поясничная. Uh -huh. На одной стороне. И пол начинает выравниваться. Да, когда он ногу поднимал, там же еще воздушно поясничная тоже работала. Да. Вот, а по высоте все равно немножко отстала, чуть-чуть все равно выше. То есть вот по этой. То есть она выше, а это, а это ниже, да? Да, получается это ниже. Значит, тогда будем поворачиваться на спину, если это ниже, ты старался ее еще ниже сделать, не, не, не, не, не ниже я ее делал. Старался так, мышцу да. расслабить, чтобы я, она... Я, во-первых, мышцу расслабил, поясническо-поддошную, а во-вторых, я же тянул за ногу, вот сюда вперед и вытягивал, вот. И она тут как бы выходила из вертела, ну, там, да. вверх. Так, То есть, ну, через вертел суставной впадью тянуло вверх. Да, через вертелы тянул вверх, да. И через ногу воздействуем на таз. Теперь нам, нам надо его вот туда загнать, да? Значит, берем то же самое, что мы делали с ребрами, теперь с ногой. Ногу расшатали. Раз, раз, так, ты ее держишь. Расшатай, держи. расслабляй. Вот выше чашечки взялся, да? Расшатал, расшатал. И прямо вот в эту кость Тазовую туда. Раз. Если нога тяжелая, то можно вот так вот. В общем, на себя ногу, таз под себя крутанули. Теперь ложись на этот блок. Вот тот же наш способ, который мы скрутку делаем, то есть ногу назад, этой рукой подвигать колено выше, к грудной клетке И чтобы прям попасть на тазовую на надо вот эту ногу назад, прям вот общаться, ну чтобы отойти по было совсем назад а ну мы вот такую вот крутим сюда, чтобы ее поднять да угу. и вперед убрать вот прям вот кость туда ее загибаем а, ну и вообще все наши скрутки были на то, вот, которые мы проходили, там 15 вариантов это все, все было на подкрутку, даже вперед а как же назад ее подкрутить? нам надо подкрутить вот этот таз предположим назад да? Поворачиваюсь тогда на другой бок. Такую же позу ложить. Эту кранику выше. Ну, вот назад прямую. И вот теперь тут ложимся новым способом. Получается 16 вариант уже скрутки, да? Эту руку за себя заведи вот так. Вот. Вот получается, видите, как мы скручиваем в сторону. Вот прям сразу курс перс, и вот ну, туда, можно через бедро так же, вот туда. Толкием своим бедром, видите, в цвету угу. И таз относительно... Да. Олег, а можно и сзади вот так вот подойти его вот так вот? Да, можно сзади, да. Вот так вот, на Да, это то же самое. Да. Относительно... Зада и относительно еще седалищной кости. Вот у нас получается рычаг, седалищную кость снизу. Mm -hmm. да? Вот мы давим. Здесь назад, а это вот сюда. Вот видите, рычаг включается. Mm -hmm. mm -hmm. Здесь за передний уголок. Не прям вот, на руку. Вот. А, вот. а тут за седальшую кость. Вот туда вот мы его пукаем. Mm -hmm. Можно еще относительно бедра, но это в ту сторону уже. То есть бедр на себя, это в ту сторону. Здесь ему не надо. Угу, угу. Ложись теперь на живот. Тут как бы даже вот хруст может и не быть, если у нас нет самоцели прям до хруста довести. Угу. Вот смотрим. Ну вот эти ямочки на одном уровне, по верхней части. Но все равно чуть-чуть это лучше. По нижнему уголку. О, по нижнему уровню О, видишь, по нижнему уровню лес. это вот это ночь, Вот, вот за угу. царь. А тут вот, ну, по ямочкам ты сможешь вот выше, ниже относительно стола, угу. а сверху над ямочками относительно позвоночника выше ниже. Это вот здесь вот, да? Да, на себя, на как бы года. Сверху вниз вот сюда. Uh -huh. А вот так, а, а вот ямочки, да? Да, это ямочки. Uh -huh. Так, а, а вот кончик, ну в смысле, э, нижний край этого копчика, да? Да. Uh -huh. Ну и также можно по клепню посмотреть с верхнего. Ну, все равно вот это выше. так прижал ты на себя надави. Так, вот где он заканчивается, да, да. Ну, вот где да? ну, сантиметр где-то. Ну, примерно сантиметр, да, все равно это выше. Давай посмотрим спереди, переворачивайся. Почему тут ложится сюда? Набок неровный. Мы так выровняли, да, чтобы ось была с пупом, с носом одна. И смотрим. Вот, видишь, по вот этой высоте вот относительно стола выровнялась. И относительно позвоночника вот так вот, потому ниже тоже выровнялась. Ну, да, ну, не сложно судить. Или как ты вверх ставишь, вот, вот тут. Тут, вот, вот. это относительно стола. Видишь? А была вот эта выше. Относительно позвоночника. А вот так снизу поддавливает. Вот сюда. Нет, нет, это со скользней. Вот. Под косточкой. А, под косточкой. Снизу вверх. И что нам это дает? Вот видишь, тоже ужинулся. Вот. Я молодец. Я молодец. Я молодец. Вот, то есть, ну, там был хруст, не было, тоже важно, mm -hmm. Мы что-то потянулись, уже там как-то стабилизировалось. Mm -hmm. Стабилизация таза. До новых встреч, дорогие друзья. Ну, вам, конечно, лучше бы здесь. И все познется на живой натуре. Отрабатываем на практике.